Лови моё сердце, лови моё сердце, лови моё сердце Когда я без тебя, в мире пустота Ты не замечаешь меня, ты даже не знаешь, где я Каждый день не зря надеюсь, что я чувствую к тебе Сам не знаю, как назвать У -у -у -у -у. Во сне я герой такой, во сне я герой себя с тобой, о, во сне я герой такой, во сне я герой такой, а в жизни как дурак, Ха, веду себя с тобой, о, лави мое сердце, лави мое сердце, неужели это? Лави, слава, слава, слава, слави мое сердце, лави мое сердце, неужели это? Лавы, славы, славы, славы Надоели эти лица лайкать фотки в инстаграме, И писать в ВК эмоции, как хочется сбежать за руку с тобой рядом, И угнать чужую тачку, сжечься старые мосты, В другой город те мечты, но во сне я герой такой, во сне я герой такой, А в жизни, как дурак, веду себя с тобой. Во сне я герой, такое в жизни, как дурак, веду себя с тобой. О, лови мое сердце, лови мое сердце, неужели это? Лавой, слава Лови славой, слави мое сердце, Лови мое сердце, неужели это? Слабый, слабый, слабый, слабый. Я не ем, я не пью, это ну, это ну, когда рядом не тебя в мом мире пустота. Я листаю твою ленту и завидую друзьям, тем, что рядом зависают, это меня не будет там. Я пишу тебе в ПК но ты мне не отвечаешь, видимо, это занята. Я пишу в твой инстаграм, но ты мне не отвечаешь, видимо, это где-то там, где нет места мне с тобой, о, да. Во сне, я герой такой, во сне, я герой такой. В жизни, как дурак, Веду себя с тобой, ой. Во сне я герой такой, во сне я герой такой, В жизни, как дурак, ведущий тобой. лови мое сердце, лови мое сердце, неужели это? Лавой, слабой, слабой, слабой, слави мое сердце, лови мое сердце, неужели это? Лавой, слабой, слабой, слабой, слабый мое Love is... Ну что ж, Мэджики, обязательно ставьте лайкосик, пишите волшебный коммент и делитесь этим роликом в соцсетях, чтобы Даня стал звездой. Конечно, этот клип только для тех, кто знает, что такое смешилкин. Если ждете следующую серию, голосуйте вопросики. сегодня ролик на моем канале Magic Family. Ссылки в описании все. Скоро увидимся!